Здорово, меня зовут Владислав, это видео является сборником самых эффективных и рабочих способов по повышению FPS в Dota 2, которые уже были на моем канале. Сделано это для вашего же удобства, чтобы вы могли сохранить этот ролик и при первой же необходимости посмотреть интересующую вас информацию. Погнали! Итак, первым делом мы открываем Steam и в левой панельке нажимаем по Dota 2 правой кнопкой мыши, переходим в ее свойства и скопировав заранее параметры запуска и описания, вставляем их сюда. Единственный параметр запуска, который вам придется изменить под себя, будет параметр запуска Threads, потому что вам нужно будет поменять число, которое здесь находится на свое. А этим числом является количество потоков вашего процессора. Для того, чтобы узнать количество потоков вашего процессора, его необходимо просто загуглить. И ответ будет найти уже очень легко. После чего, опять же, меняем это число на количество ваших потоков и идем дальше. Следующим способом я посоветую вам отключить вот эти три галочки. Первая галочка отвечает за оверлей Steam в игре, то есть Shift-Up, в котором вы можете смотреть список ваших друзей, лазить в интернете, в браузере. Если вы хотите именно повысить FPS, то очень советую отключить эту галочку, потому что она очень сильно прибавит вам производительности вторую галочку советую отключить всем потому что вряд ли кто-то этим пользуется а третью галочку оставляйте только в том случае если вы постоянно играете на разных компьютерах и вам необходимо чтобы настройки вашей доты сохранялись в облаке если же вы все время играете на одном компе или ноутбуке то выключайте эту галочку далее мы переходим в локальные файлы и нажимаем обзор после чего нам нужно перейти по следующему пути а именно game dota панорама и здесь будет три папки Images, Videos и Fonts. Фонс я уже удалил, Videos и Images я решил переименовать. Соответственно, вам нужно сделать то же самое. Либо полностью удалить все три папки, либо их переименовать. Если вы удаляете, то вернуть их будет уже сложнее, только с помощью проверки целостности локальных файлов игры. А если вы их переименуете, вы сможете потом просто убрать единицу с конца. То есть в оригинале у вас файл выглядит вот так. Вы его переименовываете, добавляете единицу в конец. И если вы захотите вернуть, то есть откатить все настройки обратно, вы просто убираете единицу отсюда и у вас возвращается файлик обратно. Папка Fonts отвечает за шрифты, и если вы их удаляете, тогда у вас станут шрифты в доте другими, то есть как бы грубо говоря шрифт станет дефолтной настройкой Windows в общем они у вас поменяются. Папка videos отвечает за задний фон в главном меню то есть там где у вас изображен последний герой и его фон. Делается это для того чтобы оптимизировать игру и не загружать лишние файлы, модельки и текстуры в главном меню, потому что это банально не нужно это очень сильно прибавит к производительности, а также ускорит и оптимизирует работу дота 2. Способа который я вам сейчас покажу еще не было на моем канале так что получается в начале видео я вас обманываю однако можете считать, что это небольшой такой бонус. Этим способом является упрощение интерфейса стима. Все, что нам нужно будет сделать, это прописать некоторые параметры запуска для стима, и он у нас станет вот таким. У вас не будет доступен оверлей, не будет работать браузер и не будет работать торговая площадка, то есть очень много фишек из него уберется. Однако, если вы этим не пользуетесь, то в целом этот функционал можно заменить браузерной версии стима, если вам нужен будет доступ к торговой площадке или к чему-то другому, вы сможете воспользоваться этим через браузер. А сделав вот такой вот простой Steam, он очень сильно снизит нагрузку на процессор, а как мы знаем Dota очень требовательна к процессору. Соответственно, вот такой вот простой Steam очень сильно запустит нам FPS и берет большое количество фризов и лагов в Dota. Итак, для того, чтобы это сделать, нам нужно, во-первых, создать новый ярлык Steam'а на рабочем столе. Ну или там, где вы храните все ваши ярлыки. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать правой кнопкой мыши по Steam'у и вот здесь вот нажать просто создать ярлык. Если же у вас нет ярлыка на рабочем столе, то все, что нам нужно сделать, это открыть любую папку, после чего перейти на диск, на котором у вас установлен Steam, Program Files x86, далее папочка Steam, листаем чуть ниже и здесь находим папочку Точнее файлик Steam, вот он Нажимаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем создать ярлык После чего по новому ярлыку вам нужно будет нажать правой кнопкой мыши Нажать свойства И здесь где указан путь нажать пробел и вставить параметры запуска из описания После чего нажать apply и ok Теперь в следующий раз, когда вы запустите Steam именно через тот ярлык К которому вы указали параметры запуска Он у вас будет выглядеть вот так Если же вы хотите вернуть Steam обратно и сделать его обычным Достаточно запустить ярлык без параметров запуска и после чего здесь во второй вкладке выбрать Большой режим или обычный режим, не помню как он по называется, и вы вернете Steam обратно. Также еще в папке Dota мы можем перейти в папку Game Bin Win64 и найти ярлык Dota 2, точнее приложение Dota 2. По нему нам нужно нажать правой кнопкой мыши, открыть ее свойства и здесь во вкладке Совместимость поставить галочку на Отключить оптимизацию во весь экран и после чего открыть вот эту вкладку, где нам нужно поставить вот эту галочку. Нажимаем ОК, применяем. Изменения. Итак, но теперь мы можем перейти в саму доту. и Если вы все сделали правильно, то при первом заходе в доту вы должны заметить три вещи. Первое, она у вас запустилась быстрее. Второе, у вас пропал фон в главном меню. И третье, у вас поменялись шрифты. Если это действительно так произошло, то вы все сделали правильно. После чего нам нужно зайти в настройки. Сначала заходим в настройки аудио и в этой вкладке ставим два динамика. Это делается потому, что этот параметр, именно два динамика, потребляет меньше всего ресурсов процессора. А как я уже сказал ранее, Дота очень требовательно к процессору. Соответственно, чем меньше производительности процессора будет уходить на обработку звука, тем больше производительности процессора сможет уходить на обработку визуала. И у вас будет больше FPS, меньше фризов и так далее. Далее переходим во вкладку видео и советую просто полностью скопировать мои настройки. Единственное, что я должен уточнить: вот эта галочка у вас должна стоять обязательно, потому что она повышает количество FPS. Она должна всегда стоять. И эту настройку вы можете менять как хотите. То есть, если у вас совсем плохой компьютер, можете поставить количество текстур на низке. Низкое, ну или на среднее. Также, как я уже говорил ранее, вот этот ползнок отвечает за качество 3D-рендеринга. То есть менюшка у вас будет выглядеть красиво, весь оверлэй. Вот это вот все будет Full HD. Но именно 3D-рисовка, то есть карта, герои и их скиллы будут выглядеть меньше, в меньшем разрешении. Как будто бы вы играете не в Full HD, а 480 пикселей. Соответственно, этот ползнок должен быть всегда на 100%, если у вас нет супер плохо с FPS. Если же все прям супер плохо, то снижайте, конечно, это значение. И также советую всем ограничить количество ваших FPS для стабилизации собственно самих FPS, потому что Dota это не CS и здесь не нужен минимальный input lag. Соответственно, мы можем уменьшить максимальное количество кадров в секунду для того, чтобы его стабилизировать. Вам просто нужно подобрать такой FPS Max, который примерно равен вашему среднему количеству кадров в секунду. То есть, если вы в среднем играете в Dota и у вас 100 FPS, ставьте FPS Max в районе 100-110. Если у вас средний FPS 2, ставьте в районе 200-220 Что-то типа в этом роде Далее мы можем выходить или сворачивать доту И на рабочем столе, почему такой зеленый И нам нужно открыть параметры После чего переходим во вкладку гейминг И здесь первым делом нам нужно полностью Отключить Xbox Game Bar и все что с ним связано И включить Game мод Игровой режим, очень многим он помогает Если же именно вам он делает хуже То отключайте его, я думаю вы почувствуете эффект Почему такой зеленый, что Далее справа сверху открываем вот эту вкладочку у нас здесь единственная И здесь нам нужно выбрать игру dota 2 для того чтобы это сделать нажимаем вот здесь брауз и переходим по следующему пути диск на котором у вас установлен steam программ файл 86 после чего листаем сюда steam steam apps common dota 2 beta game bin win 64 и вот она Добавляем ее сюда, и после чего нажимаем по ней LKM, нажимаем настройки и выставляем максимальную производительность. Также еще у вас здесь может быть галочка, ее нужно будет включить. Теперь мы заходим во вкладочку правой, и здесь отключаем все галочки, которые только можно отключить. И также листаем чуть ниже, и здесь будет вот такая вот вкладочка Background Apps. Ее нужно тоже отключить, и отключить все приложения, которые могут только работать в фоне. Мы их не отключаем полностью, а именно запрещаем им работу в фоне, чтобы во время того, как вы играли, они у вас не работали на фоне. Все в принципе, очень понятно, очевидно. Также заходим в папочку Apps, то есть приложения, и удаляем все приложения, которые вам не нужны, чтобы они банально не занимали место. Ну и последним, в принципе, действием на сегодня, достаточно банальным, будет отключение автозапуска. Для того, чтобы это сделать, нажимаем ПКМ по нижней панельке, включаем диспетчер задач, он у вас изначально может выглядеть вот так, вот тут нужно будет нажать кнопочку подробнее, и переходим в вкладку автозагрузка. Здесь нужно выключить абсолютно все, что только есть. Ну, конечно, кроме тех приложений, которые вам супер сильно нужны, но лично я отключил себе абсолютно все, что только можно было Оно уже даже здесь не отображается На этом все, не забудьте посмотреть мое предыдущее видео С нарезка смешных моментов, всем пока и удачи